Приветствую вас на канале. Ты хочешь стать миллионером? И хочу сообщить вам приятную новость. В России появилась вторая женщина-миллиардер. Превращение Беррис в компанию единорога делает ее единственного владельца Татьяну Бакальчук миллиардером. Состояние Татьяны Бакальчук соосновательницы крупнейшего в рунете интернет-магазина Беррис превысило 1 миллиард долларов. Она стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов. В этом году Вилт Беррис, в которой Бакальчук принадлежит 100% акций, заняла четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в 1,2 миллиарда долларов. Так как компания не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов. В 2018 году Вилл Беррис в полтора раза увеличил число пунктов самовывоза до 2799, а также начал строительство распределительного центра площадью 145, тысяч квадратных метров в Подмосковье и объявила о скором появлении склада в Екатеринбурге. Татьяна Бокальчук родилась в Подмосковье 16 октября 1975 года. Кореянка по национальности. Она закончила подмосковную газопроводскую среднюю школу, где училась с 1981 по 1992 год. Училась в Московском государственном областном социально-гуманитарном институте, получила диплом преподавателя английского языка. Подрабатывала репетитором. Вышла замуж в 2004 году, Татьяна родила первого ребенка. Почти сразу после этого у Татьяны появилась идея начать собственный бизнес. Направлением для собственного дела стали одежда и обувь. Татьяна предложила клиентам продукцию, содержащуюся в популярных каталогах из Германии Отта и Куэлли. Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Отта и Куэлли. Сегодня на сайте представлены различные категории товаров в том числе игрушки, спортивное детское питание, электроника, книги и так далее. Ежемесячно около 60 миллионов человек посещают сайт преимущественно из России, Украины, белоруссии Германии и США. В 2018 году выручка компании составила 1,7 миллиарда долларов. Известно, что сегодня чита воспитывает четверых детей. В остальном Бакальчуки остаются весьма закрыты для прессы и публики людьми. Поступать по совести, там честность, уважение и так далее. То есть мы всех покупателей выслушаем. Мне кажется, что мы первые сделали форум для своих покупателей и не удаляли оттуда ничего. Ну За исключением, конечно, потом мы стали модерировать. там слова там мат и так далее все что они писали мы все это выкладывали и для нас это было просто и мы брали их там меняли там ну, ты тебе нечего стыдиться потому что все что ты делал ты делал по совести ну как так вот а вам я предлагаю ставить лайк если вы тоже решили родить ребенка и как Татьяна Бакальчук создать интернет магазин и стать миллиардером Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий, связанных с богатством в России.